30 сентября 2022 года стал историческим днем единения Святой Руси, единения русского народа. И Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, сказал о том, что это исторический день, день правды и справедливости. Правда в том, что эти Города, эта земля Донбасса, Донецкой, Луганской Республик, Херсонской, Запорожской областей, были построены нашими императорами, нашими царями, нашими руководителями тогда еще императорской России, построенные русскими людьми и пропитаны кровью наших солдат, которые отвоевывали эти земли. И созидали эти города, села и станицы. Справедливость заключается в том, что мы все вместе, под руководством президента страны, под руководством правительства, не смогли вместе с армией нашей оставить под постоянными бомбежками, продолжавшимися 8 лет Наших близких людей Членов нашей Огромной русской семьи Огромной цивилизации Русских людей в Новороссии Больше 10 тысяч человек погибло за эти 8 лет от бомбежек Среди них сотни детей Об этом сегодня никто не говорит на Западе Создавая Украину как антироссию Печкой оружием, ненавистью, подпитывая все эти годы, все 30 лет уже независимой Украины, подпитывая нацистов, которые заполнили места руководителей государства, регионов, сел, судей, прокуроров, полиции и директоров школ, и которые перековывали у нацистов, детей, сынов и дочерей Украины. И мы не могли без исполнения правды и справедливости пройти мимо страдания этих людей. Также я бы хотел сказать специальное слово о Владимир Владимирович Путине, о том, что сам Господь послал этого человека 22 года назад, который из небытия, после развала Советского Союза, после страшных бандитских 90-х годов, снова воссоздает нашу великую державу, снова объединяет русский народ, который оказался самым разобщенным, разделенным после развала Советского Союза который сказал в своем послании 30 сентября перед подписанием договоров о вхождении в состав России, Российской Федерации, Донбасской Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, сказал о том, что создали наши предки эту великую страну, опираясь на веру. Он упомянул все четыре традиционные религии и, конечно же, упомянул первое наше христианство, наше великое православие. Также он сказал о том, что мы строили и строим наше Отечество и будущее наших детей, внуков и нашей страны на традиционных ценностях. Веры в традиционных ценностях семьи упомянул о том, что никогда не будет в нашей стране родители номер один и родителя номер два, а будут брак будет заключаться всегда между мужчиной и женщиной, что и благословлено самим Богом, Творцом, создавшим мир и человека. Также Владимир Владимирович упомянул о том, что всегда была независимой наша страна, и мы сделаем все, чтобы она была суверенной и независимой. И для этого необходимо напряжение всего народа. За это время, безусловно, во многом мы расслабились. Думаю, что не будет никогда войны. думая о том, что нас в любвеобильных объятиях принимает и примет всегда Запад. Тот Запад, который еще шел немецкими рыцарями, которых бил Александр Невский. Тот Запад, который подущал другие народы. Тот Запад который мы возвращали в Париж после, к сожалению, сгоревшей Москвы, тот Запад, который в Первую, Вторую мировую войну именно Германия, немцы пытались вновь поработить нашу страну. И таких событий было очень много. И всегда народ поднимался за свою землю, святыни, за свои семьи, за всю самое родное и святое. Сегодня то же самое время. И, конечно же, Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, сказал о том, что низкий поклон нашим солдатам, офицерам, которые не жалеют своей жизни, отстаивают жителей Новороссии. И в конце он сказал, дорогие наши близкие, Теперь уже соотечественники, жители Новороссии. Мы для вас открываем не границы, а сердца. И мы, вся Россия, защитим вас. И причем надо сказать, что это не только защита и возвращение русских территорий, русского народа, то та специальная военная операция и все, что происходит сегодня, и та мобилизация, которая объявлена, но это создание пояса безопасности, насколько возможно, не дать дальше продвинуться, прямо скажем, не противнику, а врагу, который всегда, это коллективный Запад, этот враг, пытался разрушить нашу страну. Мы очень надеемся, что это непростая обстановка, Даст возможность сегодня пересмотреть все, что мы совершали в течение 30 лет. Хорошее и плохое. Что мы сможем перестроить свою жизнь на основании наших русских, русской цивилизации, традициях наших ценностях, основанных на вере, на нашей величайшей культуре, основанных на том, в чем мы сегодня противостоим об этом тоже сказал президент, откровенно, сатанизму. Сатанизму, который сегодня уже не прикрыто, а открыто показывает, показывает свое сатанинское лицо. И, конечно же, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня и губернатор Ставропольского края, известный нам патриот и труженик, Владимир Владимирович Владимиров, и другие губернаторы, власть предержащие, правительство, наша армия, об этом я уже сказал, и, конечно же, весь наш народ, и, безусловно, Русская Православная Церковь. И я могу сказать за всех, всю паству Ставропольской епархии, я совершенно уверен в том, что все они вчера были едиными сердцами, едиными мыслями там на подписании договоров о объединении Святой Руси. И все, конечно, они, все мы там на Донбассе, Новороссии, с нашей армией, с нашими воинами. Ждем вас с победой, дорогие мои. И, конечно же, молимся, чтобы как можно быстрее наступил мир, благополучие и во всем благое поспешение. С Богом!